Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, я очень рад, что имею возможность приветствовать вас в фонде имени Генриха Белля. Меня зовут Вальтер Кауфман. Я являюсь руководителем отделов по работе с Восточной и Юго-Восточной Европой. Я рад, что вы также, как и я, хотите узнать, насколько в Армении движение есть или нет. Армения это, конечно, не тема, или, скажем, не государство, которое в, общественной, в общественном интересе Германии занимает особенную роль. И если мы говорим об Армении или читаем об Армении, тогда это часто в контексте с соседями, либо в соотношении с Турцией, вопросы признания геноцида, который состоялся и которые в 2015 году будет отмечать столетний юбилей или в отношении с Азербайджаном конфликтом на Горном Карабахе, где для внешнего постороннего наблюдателя Армении Армения занимает такие же жесткие позиции, как и Азербайджан. Мы сегодня вечером хотели бы задавать Другие вопросы, вопросы, которые только обосредвоно касаются отношений с Турцией, с Азербайджаном. Мы хотели бы знать, что же происходит все-таки в этом государстве, маленьком государстве, который все-таки заслуживает больше внимания, больше интереса. Мы хотели бы воспользоваться случаем президентских выборов. Мы, наверное, не будем вникать в дебри или в тонкости внутренней политики Армении, но мы хотели бы узнать или понимать, где сейчас находится Армения, на какой стадии развития 20 лет после приобретения суверенитета, какая динамика общественной жизни происходит в стране, какие есть соображения внешней политики и какое в стране есть движение, потому что мы уверены, что движение есть. Конечно, будучи политическим фондом уже... Очень хорошо, что мы организовываем, что мы приглашаем на наше сегодняшнее мероприятие, посвященное Армении. Но есть еще другой повод, почему мы, фонд Имри Генриха Бюлля, можем гордиться сегодня вечером. Дело в том, что все три панелиста, которые мы сегодня вечером пригласили, уже долго с нами сотрудничают два Это два бывших стимпедиата нашей стипендиальной программы Южного Кавказа. Это Каяна Шагуян и Мика Залян. Они являются э, учеными нашей сети контактов по Южной Европе. Они для нас важные партнеры в этом регионе. И третий у нас это Александр Искадарян тоже Является ментором, важным доцентом в рамках этой программы. То есть перед вами специалисты нашего фонда Генриха белля но... Я уверен, что это будет все-таки не скучно, потому что мнения у всех, конечно, различные, разные. А сейчас я хотела бы передать слово Нина Лежава, которая является руководителем нашего регионального офиса на Южном Кавказе и будет модерировать наше мероприятие. Спасибо и добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Спасибо за ваш интерес, за то, что вы в таком количестве сюда пришли в Армении. 18 февраля состоялись президентские выборы. И мы хотели бы воспользоваться этим событием, чтобы обращать ваше внимание на общественные и политические события в этой республике Южного Кавказа. В Армении в прошлый год был очень динамичный политическая оппозиция. Стала принимать участие в парламенте, это было весной 2012 года, и впервые оппозиция получила возможность перенести политические дискуссии, политическую борьбу с улицы в политические институты Армении. И для постсоветского государства это большой прогресс. После определенного периода общественно-политической апатии, равнодушия, особенно после парламентских выборов 2008 года, сейчас мы наблюдаем подзем. Особенно молодые активисты организуют самые разные тематические группировки на тему, скажем, загрязнения окружающей среды или использование пространств в городе. И благодаря своей активности они завоевывают определенные внимание и пользуются определенным успехом в своей деятельности. Но все-таки для наблюдателей эти выборы не были действительно интересными, неожиданными. Например, политический аналитик Ричард Грегрисян эти выборы характеризовал как выборы, где почти не было конкуренции, где почти не было соревнования, и поэтому для многих не был сюрпризом, что Серж Саркисян был приизбран. Это почти было понятно уже до выборов. Сейчас президент Армении Саркисян был утвержден в своей должности, и оппозиция опять говорит об об обмане фальсификации по официальной статистике он получил где-то 58 процентов голосов и его победа в общем-то была понятна уже в декабре когда его самых главных два оппонента приняли решение не баллотироваться это Ливон Ливон Тер который в конце 80-х годов был руководителем движения на, за независимость в Армении, он был первым президентом в стране. И он объяснил, что ему уже 68 лет и что поэтому он отказывается от этого. А второй оппонент, бывший профессиональный борец Гарри Царкусян, которая партия его процветающая Армения, вторая, в общем-то, по численности партия в парламенте, без длительных объяснений сказал, что не будет баллотироваться. Так что после того, как они ушли, Рафи Хаванисян стал второй по численности голосов кандидатом. Он родился в Соединенных Штатах пришел, вернулся в государство в начале 90-х годов. Ему тогда было 32 года. Он был самым молодым министром иностранных дел. И после приобретения независимости в стране он остался жить в Армении. Он уже несколько лет является лидером маленькой оппозиционной партии. По данным избирательной комиссии, а Венесиан получил где-то 37% голос процентов голосов, но он сейчас претендует на победу для себя. Три самых главных оппозиционных партии не принимали участие, отказались от участия в выборах. Ну и если мы говорим о дальнейших кандидатах в президенты, то в соответствии с цик 5 дальнейших кандидатов получили. Очень низкие проценты, однозначные проценты. В общем, участие в выборах составило где-то 60%. Участие граждан в выборах. И нужно сказать, что избирательная команда Рафия Венесяна, второго кандидата, говорит, что были случаи покупки голосов, устрашения, фальсификации. Мы сегодня вечером хотели бы более детально заниматься этими вопросами. И я очень рада, что имею возможность приветствовать гостей из Армении. Алик Искандриан является политологом. Он работает в школе, в институте для молодых журналистов региона. Очень популярный комментатор когда на прошлой неделе мы встречались в Ерване, он сидел у входа в гостиницу перед экраном, где были показаны его кадры с его комментариями. Микаэль Золян является историком и тоже политологом. Он работает в армянской правительственной организации. Это армянский пресс-клуб, а Гайнеша Гаян является антропологом. Она работает в Институте археологии и этнографии, и, несмотря на свою очень солидную научную деятельность, она с течением времени все-таки всегда смогла продолжить свою активную общественную политическую работу. Мне представляется, что сегодня таким образом у нас будет здесь представлена широкая гамма мнений в стране. И я хотела бы, после того, как мы представились, уже задать первый вопрос господину Искандариану. Давайте, чтобы поподробнее объяснить контекст, может быть, начнем с вашими пояснениями о президентских или к президентским выборам. Национальные наблюдатели сказали, что был достигнут определенный прогресс по сравнению с президентскими выборами 2008 года. И банальный вопрос. Вы согласны с такой оценкой? И чтобы Понимать, что же все это означает для политической культуры Армении, я бы хотела спросить у вас, какое ваше мнение, как вы объясняете, почему э, самые так, интересные кандидаты, господин Саркусиан и Терпетрусян, отказались от своей кандидатуры? форму вопроса, потому что начинаю говорить. То есть те партии, которые выступают с идеологических позиций, оружием которого или орудием которых является вербальный ресурс, слово, идеология. Эти партии все проиграли по сравнению с прошедшими выборами. Про всех говорить не буду, как иллюстрацию только скажу, что вот тот кандидат Петра Сан, первый президент Армении, который набрал треть, извиняюсь, 21 с половиной, процентов голосов на президентских выборах, на парламентских набрал его партия набрала 7,11. В три раза меньше. И так произошло со всеми э, партиями идеологического направления. Они все набрали, во-первых, мало, во-вторых, меньше, чем в прошлый раз. Обе не идеологические партии, у которой реально нет э, идеологии вообще. Это партия Республиканская, которая является типичным для постсоветских стран и а такие профсоюз чиновников и аффилированного с ним бизнеса, вот что-то в таком духе, да? а, у которого формальная идеология есть, но это про это даже неинтересно разговаривать. Реально их избирательная компания, ну вот мы делали и будем продолжать делать, и мы хорошие и стабильности и так далее и так далее. Типичная, повторюсь, для постсоветского а, пространства структура. И вторая партия процветающая Армения, которая была основана самым богатым, судя по всему человекам Армении, как и капитан, бизнесменам, а компания которого, ну вот, была компанией такого вот патерналистского дядюшки. Я разбогател, я могу сделать так, что и вам тоже будет хорошо. Строго говоря, компания превратилась в такую серию кавказских толстов, если вы когда-нибудь слышали. Обе эти партии строго говоря, не пользовались ресурсом идеологии, и даже не пользовались ресурсом харизматического лидера, лидера республиканской картины. Ой, я прошу прощения, да, я боюсь, я же хочу успеть. Прошу прощения. Окей. А, а, а Те партии, которые не Серж Сарксиан не является харизматическим лидером, а он, он не очень харизматичный человек, и, и Царукян, ну, ну, в общем... Немножко по-другому, но сказать, что он может каким-то образом удержать толпу, тоже не очень можно. Это вот дело идеологизация политических трендов. На мой взгляд, процесс вообще-то очень всеобщий, мировой, существующий во всем мире, в разных степенях и в разных видах. Он стал проявляться в Армении. Там было А то, что международные наблюдатели назвали вежливым английским словом gifts, подарки. Это не обязательно взятки в физическом смысле, так тоже бывало, да. Это построенная в село дорога, вставленная в твоем блоке, где ты живешь, дверь в блоке многоблочного дома. А когда директор какого-нибудь школы уговаривает своих учительниц голосовать за существующую власть и так далее. То есть различные формы неидеологического влияния. Интересным и для меня чрезвычайно важным было то, что такие машины было две. Была конкуренция. Я ездил много, и мои сотрудники ездили, смотрели, как это происходит в селах, деревнях и так далее. Я всю Армению проехал. Тогда поразительные были случаи, которые раньше Армении было неизвестно. Вот какой-то маленькое село, в котором вот этот самый... Директор школы уговаривает учительниц, говорит, надо голосовать за республиканцев, потому что если вы не проголосуете за республиканцев, я вам какую-то там премию не заплачу. А в этом селе одно рабочее место, какой-нибудь маленький ресторанчик, или пензоколонка, или маленький заводик. И владелец этого заводика говорит мужьям этих дам, что голосовать надо за Царукьяна. Потому что если Царукян не выиграет, я вам не буду давать работы. В соседнем селе наоборот. В еще соседнем опять наоборот. И так далее. То есть была конкуренция между двумя электоральными машинами, обе из которых были не идеологически. Потрясающе интересно. И новое это было для, для Армении. До этого сражались идеологии в основном. Это было в мае. На этих майских выборах Сердце Арктина выиграл президентский. Он набрал больше половины голосов. Он взял больше половины парламента. Он показал вот эти вот мускулы, умение влиять на избирателей. После этого игра была сделана. Кто победит в, парламентских, в президентских выборах, было практически всем обозревателям Понятно, только сценарии были не очень понятны, выставится или не выставится господин Царукян. Господин, до декабря господин Царукян томил всю Армению, а в декабре сообщил о том, что не выставляется. Там была серия кулуарных а, попыток договоренностей. Логика его я трактую следующим образом. А, это мой взгляд, это не а, совершенно не обязательный взгляд других обозревателей тоже. Да? А, Господин Царукян человек с психологией бизнесмена. И он находится в политике как бизнесмен. И вот, когда стало понятно, что его максимум это 42-45% голосов, это мог быть второй тур, а потом он бы оказался опять в оппозиции с огромной вероятностью. А на это ему нужно было положить около 200, ну, между 100 и двумястыми миллионами долларов, то есть примерно треть-четверти его состояния. Да? Он решил в эту игру не влезать. Когда он это решил и в декабре объявил это, перед э, республиканцами, перед Сержем Саргсяном встала страшная совершенно перспектива. Вот приедут всякие наблюдатели и увидят, как мы победим 90% голосов. Это был кошмар республиканцев. Не сделать 90%. Потому что соперников серьезных не было. Среди тех, кто Левантер Петрусян не, не выставил свою кандидатуру, я не вполне согласен с ним, но что он мог быть серьезным кандидатом. Человек, который полгода назад взял 7%, вряд ли всерьез им смог бы быть, еще и при многих обстоятельствах, о которых невозможно говорить. И пошел один из кандидатов, Рафио Анисиан, вот этот самый э, американский, э, э, который происходит из, из Соединенных Штатов, э, он э, провел достаточно успешную, достаточно умелую, очень хорошо работавшую, такую классическую западную, ну, американскую компанию, Дортью Дортью, то, что называется, да. Они работали, правда, как волки, они ездили по, э, по всем городовым ветером Армении. Он перездоровался, наверное, со всем населением Армении. Это было так вот сделано четко по учебнику, как полагается, без особых изысков, ну и в общем так довольно благопристойно. А, вообще его голоса, это 5-6 процентов по стране, в основном в Ереване, а это вот то, что называется социальный центр. Он собрал 37. Это те же самые проценты. На прошлых выборах, помните, я говорил, 21,5 плюс 18. Он собрал весь протест. Он собрал весь протест на электорату. И люди, голосовавшие за него, голосовали не столько за него, сколько против. Это, это ему очень умело удалось сделать. Это ему дали сделать. Это в силу того, что власти это тоже было нужно. Но... Почему это было так? Потому что как соперника власть никого не воспринимала, поэтому она хотела провести выборы, которые будут лучше, чем там какие-то другие и так далее. А считали я, что, что эти выборы лучше, выборы 2008 года. Ну тут уже даже спрашивать не надо, только ну, конечно, да. а выборы 2008 года ознаменовались чрезвычайно серьезными событиями а, и трагичными, да, в том числе. Вот эта ситуация на сегодняшний день. Дальше я должен пару слов сказать о том, что происходит после. Обычная армянская история. В 1996 году кандидат Вазген Манукян провозгласил себя после того, как а, вы, объявлен был выигравшим Левонтер Петруссян а, себя президентом. Были волнения. А в 1999 году а, господин Демир Чан, после проигранных выборов, объявил себя президентом в 2008 году, после выборов 2008 года, Левольтер Петрусиан заявил, что он избран. Нормальная традиция, это, в общем, политическая традиция в Республике Армении. Ротация, она происходит, мы не Туркмения, не Узбекистан, не, не, не Казахстан там, и так далее. То есть ротация происходит, но она не воспринимается ни обществом ввиду слабой легитимности политической системы вообще, ни политическими противниками она всегда сбоит. Этого следовало ожидать, это случилось. Я не думаю, что это приведет к чему-нибудь серьезному президентом будет Сергей Но мои коллеги будут потом говорить, особенно как я понимаю, это приводит к серьезному оживлению, вспышкам вот общественной активности, общественно-политической активности, возникновению новых групп, новых форм политических требований, новых форм политических действий, не партий, а нетворков. Другой класс населения влезает в политику различными способами. Это будет и будет продолжаться в Армении до тех самых пор, пока Армения изнутри себя не родит а оппозицию, которая не является электоральным механизмом краткосрочным на выборы, а оппозицию, которая является постоянно действующей структурой, пронизывающей страну, существующую не только в Ереване, имеющую экспертную базу, имеющую базу людскую, имеющую базу в лице авторитетов в каждом регионе, имеющую финансовую базу и так далее. И так далее. Вот Армения этим беременна. Она беременна от такого рода оппозицией. Несколько раз тому были показатели, я их все перечислил. Леван Тарпетросян выплеснулся на этой волне. Господин Царукян в прошлом году выплеснулся на этой волне. Рафио Анисян сейчас выплеснулся в войне, на этой волне. Соответственно, есть бэкграунд, потребность в обществе. А если она есть, то есть надежда, что достаточно краткий период, ну, не знаю, 10 лет, 15 лет, а такого рода а, структура может и зародиться. Спасибо, я, по-моему, превысил свое время. Большое спасибо. Мика, Искандарян сейчас в том числе рассказал о выборах 2013 года, сказал, что это явные Прогресс все-таки. Как ты бы видел или описал эти выборы, где ты видишь различия? Если бы мы исходили из того, что исход выборов сейчас действительно неизменим, что это так будет, что это означает для следующих пяти лет? Саргасиан остается в должности. Что это будет? Стабильность или, скорее, стагнация для Армении на следующие годы? Или не только для Армении, для всего региона, может быть? Спасибо. За сколько у меня времени? Да. да. Ну, я, конечно, не хочу сейчас... И да, я хочу тоже извиниться заранее у да, э, просить прощения у переводчиков. Я иногда начинаю очень быстро говорить. Я постараюсь этого не делать. Э, да. ну, э, я, конечно, не хотел бы, чтобы у нас весь, сегодня весь день прошел за обсуждением выборов, потому что есть другие аспекты, да, в том числе и региональный аспект, к которому я тоже сейчас перейду. Э, и думаю, Гаяна тоже скажет кое-что о выборах. Просто я согласен сам со многим, что прозвучало. Пару просто замечаний. Я, я бы не стал оперировать вот цифрами, которые у нас есть. Да? То есть у нас есть утверждение оппозиции о том, какие, что они выиграли, и есть у нас утверждение другой стороны о том, что они выиграли. То есть, в принципе, так сказать Я скептически отношусь и к тому, и к другому. Но э, понятно, что э, одна из этих сторон контролирует государственные да, сказать, механизмы, полиция, армия и так далее. Поэтому те цифры, которые она говорит, э, рано или поздно принимаются. Также и э, остальным тоже приходится это принимать. Но проходит это. Довольно сложно и совершенно верно было отмечено, что это происходит в Армении после каждых выборов. Причем в этот раз выборы, может быть, были несколько многие. Обозреватели не ожидали, что это произойдет в этот раз. Вот господин Скандален был как раз один из немногих, кто, э, может быть, ожидал. Но для остальных было очевидно, что Север Сариксян победит. Причем Рафио Ивана Сяну прочили многие, в том числе и я. Да, 10, 12 может быть, 15 процентов. Но оказалось, что э, протестный электорат, все-таки для него фактически не так важно, кто именно. Или человек с какой идеологией, с какой программой. Э, сказать э, да, стоит против власти, э, и поэтому э, Рафил Вайнсян получал по официальным данным 40% почти да, 37%. Он выиграл во многих городах, так сказать, больших и средних. В Ереване примерно разделились голоса. И в принципе, мне кажется, в Армении мало кто этого ожидал. Э, что с этим произойдет, э, сказать трудно. Означает ли это, что выборы были лучше? Опять-таки, трудно сказать, потому что выборы – это не только то, что происходит до дня выборов и в день выборов, но это и то, что происходит после. И сейчас этот процесс пока не закончился, и, возможно, различные пути развития <coughs> событий. Во всяком случае, понятно, что в некоторых отношениях действительно выборы были лучше, скажем, если взять освещение масс-медиа, да, то все мониторинги это показывают, в том числе и тот мониторинг, который делала наша организация. Оппозиционные кандидаты появлялись в эфире чаще. Да, вот такого черного пиара, то есть негативной пропаганды против оппозиционных кандидатов, который был, например, в прошлом, на прошлых выборах, да, когда даже вот абсолютно недопустимые вещи так, были, ну, конечно, не со стороны людей в правительстве, но, так сказать, явно направленные против оппозиции, в том числе и антисемитские были, какие-то теории заговора и так далее. Вот в этом году ничего подобного не было. В основном СМИ старались освещать кампанию объективно, сбалансированно, и это, конечно, большое достижение. Другое дело, что, может быть, так было именно по той причине, что основные конкуренты партии власти да, не участвовали. То есть э, власть не чувствовала опасности. Э, что бы было, если бы, допустим, Гагик Царукиан участвовал в выборах, мы не знаем. Да? То есть, э, на самом деле то, что медиа освещали компанию в этот, вот эту последнюю кампанию, освещали ее лучше, чем обычно, это результат сознательного решения. Да, политической элиты. Это не результат того, что в Армении создалась более плюралистическая демократическая система. И на следующих выборах, если не будет такого сознательного решения, то медиа может начать работать по-старому. Конечно, в целом, сейчас, когда мы смотрим на пост-выборные процессы, тот вот накал, да, та вот конфликтность, которая была в 2008 году, ее нету. И это тоже меня радует, потому что Хотя сейчас есть опять-таки конфронтация, но она не настолько острая, как это было в 2008 году. И я думаю, надеюсь, и думаю, все меня в этом вопросе поддержат, что то, что произошло 1 марта 2008 года, да, вот скоро будет годовщина этих трагических событий, никогда уже больше в Армении не повторится. Хотя, конечно, нельзя недооценивать фактор глупости и с обеих сторон и в принципе, нужно быть очень осторожными. Что касается последствий этих выборов в региональном контексте, да, как это повлияет на отношения Армении с соседями и не только с соседями. В этом плане я должен сказать, что от выборов очень мало зависит. Дело в том, что сама география да, или геополитика, ну хотя я не очень люблю это слово, да, скорее, география Армении такова, что... Кто бы ни был у власти, будет проводить более или менее ту же самую политику. У нас фактически две границы закрыты. Да? Границы с Азербайджаном закрыты из-за Карабахского конфликта. И там ну, ситуация, которую часто по-английски, ну, использую английское слово «no peace, no war». Да? То есть ситуация ни войны, ни мира или «frozen conflict» ситуация замороженного конфликта, который на самом деле не такой уж замороженный. Периодически бывают стычки на границе, и гибнут люди. И перспективы решения этого конфликта на данный момент очень спутные. Да, периодически медиаторы Говорят, а, используется такое слово, опять-таки английское «windows of opportunity», да, какие-то окна возможностей, которые кроме этих посредников на самом деле никто и не видит. Потому что позиции сторон настолько отличаются, что очень трудно представить, что кому-то, да, даже если это посредники ОБСЕ, удастся их сблизить. А, что другая граница закрыта из-за плохих отношений с Турцией, да, которую ну это тоже конфронтация, может быть, слово конфликт в данном случае не совсем подходит, потому что все-таки какие-то отношения есть, да. Скажем, есть рейс Ириван-Стамбул, или там граждане Армении могут ездить в Турцию. Но в принципе опять-таки это ситуация, которая не имеет решения в ближайшем будущем. Попытка решить эту ситуацию была, и мы все знаем, что, ну, э, я думаю, если вы следите за тем, что происходит в Армении и в регионе, вы да, знаете, что произошло с армяно-турецкими протоколами, да, фактически они сейчас мертвы. И, в принципе, здесь опять-таки все зависит от решения Турции. Если Турция решит открыть границу, это может произойти очень быстро. Позиция Армении здесь однозначная, что Армения готова к открытию границы, к установлению дипломатических отношений без предусловий, и признание геноцида в этом плане, Сказать, Армения не ставит это предусловием для того, чтобы развивать отношения с Турцией, то есть это рассматривается как отдельная проблема, да, а дипломатические отношения с Турцией – это другая проблема, которая не имеет к этому отношения. У Турции сейчас единственный вот стимул, который мог бы заставить Турцию предпринять какие-то шаги, это, естественно, столетие геноцида. В 2015 году будет сто да, лет, с 2015 года, и для армянской диаспоры это всегда, это, естественно, очень хороший повод для того, чтобы активизировать усилия по признанию геноцида во всем мире и, в первую очередь, в Соединенных Штатах. И поскольку Турция очень не хочет признания геноцида в Соединенных Штатах, то, соответственно, будут какие-то, может быть, шаги. Но на то, что, рассчитываясь на то, что Турция пойдет на открытие границы, установление дипломатических отношений, очень трудно и ну, просто потому что времени не очень много, я сейчас больше об этом не буду говорить, если будут вопросы, можем это э, обсудить. Но, во всяком случае, здесь тоже в ближайшем будущем какого-то прогресса ожидать сложно, кроме каких-то символических, может быть, шагов. Э -э Поэтому Армения остается развивать отношения с оставшимися соседями, то есть с Грузией и с Ираном. Ну, с Ираном ситуация тоже довольно сложная, как бы у Ирана довольно сложные отношения с Западом. И в этом отношении Армения, конечно, наверное, занимает, можно сказать, привилегированное отношение, потому что, наверное, единственная страна, у которой есть определенные, так сказать, контакты с Ираном, и Запад к этому нормально относится, но, во всяком случае, Соединенные Штаты, то это Армения. Да? Соединенные Штаты понимают, что требовать от Армении как-то, сказать, построить какую-то стену на границе с Ираном это нереально, да, связь с Ираном это очень важно для Армении, поэтому отношения с Ираном у Армении э, нормальные, да, э, есть экономическое сотрудничество и Грузия здесь тоже проблема, в чем заключается в том, что у Грузии, соответственно, если у Ирана да, не очень хорошие отношения с э, Соединенными Штатами, то у Грузии аналогичная ситуация с Россией, да? и опять-таки здесь Армении приходится как-то вот находить э, золотую середину, чтобы и развивать отношения с Грузией, которая тоже очень важный партнер для Армении, потому что это как бы дорога на Запад, это связь с Европой, это экономически очень важный партнер. И с другой стороны, чтобы э, развитие отношений с Грузией не влияло на армяно российские отношения, о чем э, что тоже очень важно для Армении. Э, в этом плане, я думаю, вот э, изменение власти в Грузии поможет армянам, потому что Иванишвили, он более... Ну, конечно, я не считаю, что он поменяет полностью поэзический курс Грузии и переориентирует страну на Россию, но ему будет легче найти язык с Россией, да, найти общий язык и как-то до какой-то степени урегулировать те конфликты, которые есть между этими двумя странами. И, естественно, это выгодно Армении, потому что это также облегчит да, задачу армянским политикам. И э, отношения так сказать, с более глобальными игроками. Естественно, э, в первую очередь, здесь нужно, я думаю, сказать о России. Э, с Россией Армения Армении сотрудничество в первую очередь в сфере безопасности. И, э, ну, учитывая тоже ситуацию конфликта в Армении, просто не может позволить себе быть вне какой-то системы безопасности. В НАТО Армению пока... Вроде бы никто не зовет, хотя армяне сотрудничает с НАТО, да, армянские, э... Миротворцы участвуют в операциях НАТО в Косово. Да, армянский контингент был в Ираке, в Афганистане. То есть не то, что Армения так сказать, отгородила себя от НАТО и не хочет иметь ничего общего. Нет, Армения готова сотрудничать, но э, пока ни в Армении, ни в НАТО. Да, серьезно рассматривать с перспективы вступления Армении туда не, никто не рассматривает. Соответственно, остается другая альтернатива, да, ОДКБ. Э, ну, скажем прямо, да, то есть это организация договора коллективной безопасности, куда входят постсоветские государства и Россия. Естественно, здесь э, основная, так сказать, э, основной партнер это Россия. И э, в сфере безопасности, конечно, сегодня Армения не может найти альтернативу России. Э, на этом уже строятся отношения и политические, и экономические. В Армении очень сильная Экономическое присутствие российское, очень много российских инвестиций, много российских компаний, в том числе в очень важных сферах, как энергетика, связи и так далее. То есть связи с Россией в Армении, конечно, очень крепкие и трудно представить какую-то другую ситуацию. Однако это не мешает, чтобы Армения в то же время старалась развивать отношения с Западом. И здесь опять-таки два таких направления. С одной стороны Соединенные Штаты. Ну, Соединенными Штатами, здесь опять-таки, конечно же, есть проблема, потому что особенно в последнее время российско-американские отношения тоже не самые блестящие. Но Армении удается тоже сохранять определенный баланс. Вот предыдущий министр иностранных дел называл это комплиментаризм. То есть, когда Армения пытается сохранять хорошие отношения одновременно и с Россией, и с Западом, и с, Европей... То есть, и с Соединенными Штатами, и с Европейским Союзом. Сейчас предыдущего министра нынешней власти не очень любят, поэтому этот термин не используют, но суть политики от этого не меняется. И, наконец, третий компонент да, вот этой политики которую можно условно назвать комплементаризм, это э, интеграция с, с Европой, да, попытки интег стремления интегрироваться с Европой. Конечно же, учитывая вот все, что, о чем я говорил, о каком-то вот, э, стремлении вступить в Европейский Союз в обозримом будущем, опять-таки речи не идет, но есть сотрудничество с Европейским Союзом и с другими европейскими институтами, есть программа «Восточное партнерство», в Армения довольно активно участвует. Да, есть переговоры о разного рода договорах, которые институционализируют сотрудничество с Европейским Союзом. Да, там о смягчении визового режима, да, deep and free, как по-русски, глубокая и, и широкая торговая партнер... Глубокая и все торговые да. Соглашение о глубокой всеобъемлющей торговой зоне с Евросоюзом э, и так далее. И это очень интересно. Иногда это называют «integration by stealth», да, то есть сказать, незаметная интеграция. То есть Армения старается э, изменить свою экономическую и политическую систему, привести ее в соответствие с требованиями Европейского Союза, э, без того, чтобы заявлять об этом. Да, так сказать, открыто и без того, чтобы делать это приоритетом внешней политики открыто. Но я думаю, есть э, консенсус, если не среди вот, так сказать, широкого населения Армении, то хотя бы среди политических элит, среди тех людей, которые формируют политику, что э, в долгосрочной перспективе будущей Армении, конечно, в Европе. Uh, вот, uh, ну и я думаю, здесь мне уже нужно остановиться, хотя, конечно, есть еще о многом, о многом хотелось сказать, но, может быть, будут вопросы и будет такая возможность. Да, у нас будет еще второй раунд, в рамках которого мы сможем ответить еще на отдельные вопросы. После этого регионального и глобального обзора о ситуации вокруг Армении, Гаяни, давайте вернемся на местный уровень. В Гюмри господин Ованисян получил почти 70% голосов. Это второй по величине город в Армении после Еревана. Ванадзор в третьем городе по величине. Он тоже получил достаточно большое количество голосов. Вы сами из Гюмри, ваша семья еще живет там. Вы занимались там общественная политика, и у вас обширная сеть э, знакомых. Это очень живой город, в котором э, существуют не только э, независимые СМИ, но и НКО. Какую роль играют эти участники? И как э, вы можете объяснить этот высокий процент, который набрал господин Аванесян? Спасибо. Здесь я должна, наверное, последовать примеру Алика. И для того, чтобы объяснить ситуацию Гюмри 2013 года, если мы начинаем речь 2004, именно с Гюмри, вернуться в 2008 год. потому что Гумри пережило очень интересное перевоплощение как процесс поствыборной после 2008 года, потому что здесь ну, за почти год до начала выборов открылась местная независимая телестудия, которая более или менее адекватно пыталась отобразить события, которые происходили в политике. Ну и в том числе, например, выступление первого президента Армении Левона Петросяна, программное выступление, после которого, вернее, во время которого он заявил о том, что возвращается в большую политику. После того, как это выступление было полностью этим телевидением транслировано. Естественно, буквально через месяц начались походы налоговой инспекции, которая приписала большие штрафы телестудии. Это самый удобный способ закрыть любое независимое предприятие, особенно если это какое-то СМИ. Но поскольку на носу были выборы, особого очень сильного похода в предвыборной кампании, видимо, не хотелось делать, в том смысле, что это тут же бы отобразилось на, на оценке всей выборной а, ситуации. Но после выборов, после кровавых событий 2008 года было принято решение, что, я сейчас уже боюсь ошибиться, в сумме, была очень большая сумма штрафа, якобы... 80 миллионов, да, я миллионов драм, но это кажется 24 тысячи долларов, что ли, что-то порядка того. Очень большая сумма, которая понятно, что это маленькая телестудия, никак не могла выплатить. И произошло поразительное, на мой взгляд, событие, потому что население самого бедного региона на тот момент собрало деньги свои собственные люди собрали деньги, выстраиваясь в очереди для того, чтобы выплатить налог за свободу слова. Это было действительно нечто невообразимое. Местная телестудия осознанно, достаточно осознанно сделала телемарафон в течение одной недели, транслировала все это событие, все приходы налоговой инспекции. Я вам больше скажу, что... Некоторые работники тоже же самой инспекции сами же через подставных лиц тоже участвовали в сборе этих денег. То есть одно дело выполнять приказ властей, а другое понимать, чего это стоит. И действительно в этом смысле Гюмри сумела отстоять. Конечно, здесь тоже благодаря международным организациям, посольствам, вмешательству американского посольства. Но так или иначе, деньги были собраны, выплачены, и телестудия осталась. Она действует до сих пор. И это один из, по-моему, немаловажных факторов, который позволял жителям этого а на сегодняшний день региона, где 47% официально от бедности, и тем не менее люди при этом значит, вовлечены в... Вот в такую политическую активную деятельность. Это один из факторов. Но второй фактор, видимо, сама такая высокая цифра бедности. Да, это открытое недовольство своим положением. Это город, который пострадал от землетрясения. Это город, где люди до сих пор а, еще живут а, во вре, а, в ремянке, в домиках, в временном жиль, а, жилье. А, и, соответственно, степень недовольства достаточно высокий. Но все это, наверное, не удалось бы организовать городу, если бы не некое сотрудничество отдельных МПО, особенно клуба журналистов Аспарес, достаточно смелого лидера Левона Барсайана, который сумел скоординировать усилия борьбы и телестудии, когда боролась телестудия, а в дальнейшем организовать работу многих общественных организаций, создать ассоциацию и действовать более или менее скоординированно. И при этом их цель была не только просто протестное движение, в этом смысле вот... Протестные активисты Гюмре отличаются тем, что они пытались и пытаются работать как системная оппозиция. Я имею в виду, например, то, что они участвовали в выборах местную власть во время муниципальных выборов в Совет старейшин. И тот же Левом в этом году он прошел. Но во время вот выборов 2013 года, на мой взгляд, он сделал гениальную вещь. Он э, сумел опубликовать результаты со всех участков до того, как это опубликует Центральная избирательная комиссия. И в принципе его данные достаточно достоверны, потому что э, он уже сумел развить такую более-менее скоординированную э, цепь э, сотрудников, которая получала э, информацию со всех участков. Та же самая телестудия. Работала, не покладая сил, фиксируя на камеру и тут же все это, естественно, выкладывая в интернет. И да, интернет, конечно, это тоже одно из главных отличий Армении, потому что по сравнению с соседними странами у нас больше процентного соотношения, больше людей подключено, 30, больше 30%. И, и это тоже неудивительно, это тоже немаловажный фактор, что практически, ну кроме Еревана, почти во всех остальных городах э, Армении э, победил Рафей Уанисян, победила оппозиция. А это удивительная вещь, потому что в этом на этот раз получается, что Серж Сарксян стал президентом сельского населения, если можно так выразиться фигурально. То, то есть вот, ну и кроме того, есть, конечно, другие причины тоже, я имею в виду то, что во время парламентских выборов Гюмри уже получается так, что периодически выигрывает оппозиционные силы, то есть они получают большинство, и во время парламентских выборов получило большинство представителей от оппозиционной партии на тот момент процветающая Армения и в конечном итоге сменился даже мэр города который формально выступал за республиканскую партию я думаю на деле тоже он работал на, на, пытаясь поддержать республиканцев но тем не менее он не мог во всю силу все возможности Гаги Кацарукяна не было такой заинтересованности на самом деле то есть это подкупы там применение силы и прочее. Прочее пускать дело. Бывший мэр города, он тоже очень уникально поступил на тех участках, которые были. Участки между собой были поделены да, между, так сказать, людьми, которые имеют авторитет. Очень часто так бывает. И они отвечают за конкретные какие-то проценты голосов. То есть Помимо официальной версии, существует своя теневая версия, как собирать голоса. Я думаю, более-менее на Южном Кавказе это у всех так. И, и, и соответственно, бывший, бывший мэр сумел обеспечить на своих участках, но не, не особо старался это делать на участках, за которые не ему было отвечать. Более того, именно потому что вот существует конкуренция между разными местными мелкими феодалами, то заинтересованность в том, чтобы в целом победила та или иная сила, нет. Но и заинтересованность отчитаться перед своим а, господином, что вот на моем участке все хорошо, а это вариант еще и скинуть и позариться на какой-нибудь другой пост. Это очень удобная ситуация. И так далее. Но, но все, всего этого, наверное, бы не было, если бы не вообще изменения и Формирование некой протестной политической культуры, которая в Армении раз от раза, не только от выборов к выборам, но и между выборами, более или менее артикулированно и, по-моему, достаточно э, стабильно развивается. И я бы назвала эти выборы 2013 года, это выборы, в которых... Э, Условно говоря, победила не а, Рафи Гованисян, а победила некое гражданское сообщество, даже не просто общество, потому что это не просто а, группировки, на. С одной стороны народ, который пошел и тем не менее проголосовал, а с другой стороны именно та политическая культура, которая независимо от того, кто будет лидером оппозиции, тем не менее за себя каждый на своем месте решает, что будет биться до возможного конца за каждый голос даже не своего лидера скажем, за то, чтобы были зафиксированы победы Рафио Гованессиана, в избирательных комиссиях на участках старались, предположим, члены партии Дашнак Сутьюн, процветающая Армения, или просто независимые наблюдатели, гражданские активисты, которым было не столь важно, чьи голоса они защищают, а потому что уже от выборов к выбору эта политическая культура протестного оппонента, она сформировала тип человека, участника этих выборов, организаторов этих выборов, которые понимают, что нужно удерживать голоса. Это некая особая статья опыта, которая, я думаю, с течением времени может дать свои сходы. Более того, я считаю, что это победа гражданского общества в том смысле, что она начинает самоорганизовываться на разных этапах этих выборов, совершенно по-разному, реагируя достаточно быстро на сложившуюся ситуацию. Я хочу сказать, что Рафио Ваннисян, на мой взгляд, ну, насколько я могу судить, наблюдая за разными движениями, о а движений, протестных движений в Армении действительно очень много. И они интересны и, по-моему, отличаются от соседних стран еще и тем, что у них есть свои маленькие победы. То есть, например, им удалось приостановить строительство, который угрожал там водопаду. Им удалось остановить снос летнего кинотеатра, на месте которого хотели построить церковь. Им удалось отстоять и перестроить парк, примыкающий главному проспекту Маштоца, который хотели отдать под частные магазины каким-то вот местным ну, важным бизнесменам. И это, да, и это они делали на протяжении многих месяцев. Ну, например, в парке Маштоца люди не спали, дежурили три месяца, 90 дней они достаточно целенаправленно и последовательно работают в разных направлениях, не просто отстаивая эти, эту территорию буквально силой. Они поняли, что нужно действовать и на институциональном уровне. У них есть свои юристы, которые достаточно грамотно работают, работают с экспертами. Они понимают, что нужны люди, которые должны стоять на месте, скажем, вот того же парка, иначе как только они отойдут строители начнут работу, а потом закрутить это обратно будет невозможно. И именно поэтому, например, в случае вот этого водопада или ГЕСа они не поленились, и это достаточно высоко в горах, люди в палатках, эти ребята дежурили, не давая построить, значит, не давая идти этим строительным работам. То, то есть это люди достаточно целенаправленные, образованные, надо сказать, что в, в этих движениях очень много профессиональных групп. И это тоже, по-моему, очень интересный феномен в том смысле, что э, гражданская активность в Армении отражает в первую очередь разные бреши институциональной структуры. Там, где плохо работает власть, тут же накапливается некий социальный ресурс, серьезный социальный капитал, который выливается в протестное движение. Там может быть совсем небольшое количество активистов, может быть очень большая группа поддержки в зависимости от а, той или иной борьбы. Скажем, в случае кинотеатра «Москва» они сумели собрать подписи, а, сейчас точно не помню, 22 а, или 24 часа, Двадцать с половиной тысячи подписей, а явно, что там были люди далеко не просто а, даже от оппозиционных сил, но и проправительственные. И, и то есть это уже было не важно. Это действительно в этом смысле некое гражданское движение, которое не разбивается по принципам принадлежности политической партии. И, и, и второй момент, у меня есть то время, это то, что они осознанно пытаются не ассоциировать себя с какой-либо политической партией, понимая более или менее, что они влияют на политику, но именно для того, чтобы не, с одной стороны не разбазарить свой потенциал и ресурс, они не хотят быть привязанными ни к одной партии, с другой стороны быть причисленным к оппозиционной партии это просто опасно также, потому что при равных условиях представители оппозиционной партии они наказываются сильнее. А, и поэтому вот во время этих выборов очень интересно было, что эти люди, которые не причисляют себя к партии Рафио Гованессиана, а многие из них даже не пошли голосовать за Рафио Гованессиана, но тем не менее для них стало уже осознанной нормой, что а, если а, побеждает Рафио значит он и должен быть президентом. И здесь не важно, это Рафио Ванусян или кто-либо еще. Здесь важно, чтобы сработал институт выборов. Для них это важнее. Хотя у каждого из них могут быть свои претензии к этой власти. И очень интересно, я здесь, наверное, сошлюсь на Александра Скандаряна, который как-то, когда мы обсуждали эту проблему, очень метко заметил. В Армении в русле протестного движения формируется вот левая идеология. Она разная от радикально левой до умеренно левой. А в ее недрах есть какие-то а, движения, которые скорее всего могут вылиться в правые Они своим дви, своими протестными акциями стимулируют развитие также и правой идеологии, поскольку она слабо артикулирована на самом деле. Может быть носителей много, но она не артикулируется. Вот. И поэтому... В этом смысле здесь у нас очень интересная ситуация, и в поствыборных действиях Рафихова призывает и действует больше как представитель гражданского общества, потому что он не строит иерархию политической партии, он говорит протестуйте каждый как хотите, как можете, и поэтому сейчас студенты сегодня в Ереване тоже на улице, и не только в Ереване. Да, я, я заканчиваю. И, и вот такая ситуация. Спасибо. Большое спасибо, Гайне. О гражданском обществе в Армении, конечно, тоже уже можно говорить долго, можно говорить об отдельных групп интересов в стране. У меня несколько вопросов, но я хотела бы, конечно, тоже предоставить нашим слушателям возможность задавать вопросы. И я предлагаю, что мы соберем сейчас несколько вопросов и потом постараемся на них, на них ответить. Пожалуйста. Пожалуйста, к микрофону. У меня короткий вопрос. Все равно, как э, рассматривать эти 37 процентов, Рафаэ Ванесиан думает, что это больший процент, а не 37. Но вы видите возможность, что эти проценты ему дают в руки какую-то возможность, что он как-то может воспользоваться этими 37 процентами, чтобы создавать какую-то структуру, институциональную структуру, Насколько он готов и в состоянии что-то делать. Ведь пока каждый раз, когда он достиг какого-то прогресса, прогресса в направлении парламента, он э, не воспользовался этим. Партия, в которой он работал, была партией индивидуалистов. То есть он не был в состоянии поставить эту партию на более мощную платформу. Мне просто интересно будет слышать, как вы расцениваете его перспективы. Вот эти 37%, которые он собрал, его партия, что-то ему дают? Я хочу уточнить, вы этот вопрос, наверное, задали Гайне или всем? Еще, может быть, вопросы? Пожалуйста. У меня вопрос более принципиального характера. Интересная, конечно, информация, но мы пока рассматриваем очень так вот узкий политический процесс. Я хотела бы задать вопрос а как сейчас живется в Армении? Вот сравнивая, скажем, пять лет тому назад, когда был экономический кризис. Какие перспективы сейчас есть у армянского народа? Имеют они возможность жить нормальной жизнью? Государство их оставляет в покое, чтобы они жили своей жизнью? Как дело обстоит с иммиграцией? Ведь это всегда была большая проблема. Левое движение, наверное... Возникает не только в результате выборов или из-за выборов. Какие сейчас общественные базовые конфликты в стране? Я предлагаю, что мы снова будем отвечать по очереди, справа налево, и потом еще раз вопросы соберем. Дает ли возможность процентов одессиана э, добиться формализации себя в качестве э, политика общенационального уровня. Ну, э, согласно третьей фигуре силогизма, этого нельзя отрицать. Если я до сих пор никогда не летал, то это не означает, что сейчас я не взлечу. До сих пор господину Валенсиану ни разу этого не удавалось. У него нет для этого политической силы, у него нет для этого партии, у него нет для этого даже фракции. Его фракция самая маленькая в парламенте, и она не централизована. Теоретически исключить того, что завтра он вдруг сможет это сделать, нельзя. До сих пор не, не было тому, э, никаких индикаторов, что он это сможет сделать, а он в Армении уже более 20 лет. Э, что касается э, вопрос, я, вопроса, спасибо, Вальтера. Э, ну, кризис-то не кончился, это ведь неправда, что он кончился, он продолжается. Э, Ситуация, если сравнивать с ситуацией 2008 года, она чуть-чуть лучше. Даже в прошлом году был минимальный рост. Падение было очень серьезным. Мы вторая после Латвии страна в Европе по падению. Да? И причины похожие. Страны, которые это преодолевают относительно легко, это такие страны, как Польша или Турция – страны с емким внутренним рынком. В случае Армении это не так. Соответственно, люди живут трудно. Гая рассказывал про гюмрии, и можно так говорить не только про гюбрии. То есть есть проблемы социально-экономического характера. И это напрямую отражается на том, что я, чем я занимаюсь профессионально, на политике. Я же не экономист, да я политик. связь, вот то, что быстро оборачивается и дает деньги. Автомобили строить не будут, потому что их продаж вот этим 3 миллионам, ну хорошо, Грузия еще рядом, еще 4 миллиона, беднее, чем мы. Все, иранский рынок закрыт, он очень протекционистский, огромный рынок, но там только для энергетики он открыт. Турецкий рынок закрыт. Вот каждодневная и повседневная Поднятие экономического уровня является гигантской проблемой. В кризис еще хуже. Длинные деньги и дешевые деньги – это главная проблема современного мира. Вот и бегают. И перед Западом, а мы хорошо выборы провели, дайте нам полмиллиардика кредиту. И перед Россией, а мы единственный член ОДКБ – подкиньте что-нибудь. Это постоянная проблема. Внутренние ресурсы исчерпаны или почти исчерпаны. Это, это одна из основных сложностей. Есть ли динамика? Есть. Есть динамика. Ну, я сказал уже рост. Эмиграция в начале 90-х была форс-мажурная. В некоторые года сотни тысяч в год. Потом она уменьшалась в 2002 произошел перелом. Положительная миграция стала больше, чем отрицательная. Ничтожные были величины. 600 человек с копейками в 2002. -м. К 2006-2007 она дошла до примерно 20 тысяч. Положительная. Люди приезжали в Армению, они уезжали. Ну, меньше. Приезжали, чем уезжали. В 2008 опять обвал. Цифры миграции, конечно, они несравнимы с мажорной это цифры нормы в таких ситуациях, но порядка 40 тысяч. А в прошлом году впервые началось уменьшение, ничтожное количество, пару тысяч, я боюсь ошибиться. Цифры. В этом будет больше, то есть резко сократится эмиграция, но, но это постоянная составная часть того, как, как живет страна. Это, а, это константа. А, население не привыкло с этим мириться. Оно хочет изменений, изменений быстрых. Оно преобладает в иллюзиях, что речь идет о плохих и хороших ребятах, и убери плохих ребят приведи хороших, и все изменится. Да? Реально это... А, Программам на десятилетия, ничего из проблем, стоящих перед Арменией, нельзя решить революционно. Ни одной. Ни проблема инвестиций, ни проблема перестройки внутренней структуры политической и экономической, ни, ни, ни, ни проблема безопасности. Все это проблемы очень надолго. И люди с этим не, не мирятся. Отсюда и протест. Ну и последнее, что ты спросил, спросил как, как себя чувствуют. Вот Гая ведь рассказывал и это я очень долго, да, а ну вот долго говорю а... у меня дочь учится на первом курсе, младшего социологического факультета и приходит, вот недавно приходит ко мне так как я, в общем, смежной профессии, задает вопрос недавно она пришла, говорила мне потрясающую вещь, она говорила, что это очень оскорбительно социология. Почему говорю? Потому что вот человек вымучивает, вы, в, в, мучается, ломает голову. Для него это серьезное принятое решение. Потом он это решение принимает выстраданной им душой. А потом социолог говорит, что 80% людей твоего происхождения пола, возраста и социальной страты голосуют так же, как ты. Вот Гай рассказывает абсолютную правду. Только города везде голосуют против власти. Это выстрадано гюмрийцами, ереванцами, там, я не знаю, и так далее. Штука, они правда сами мучают. Только в Грузии тоже Тбилиси Батуми Рустави и Кутаиси голосовал против Сакашвиля. Только Киев голосовал за Ющийком момент этого самого. Только революция цветная в Кыргызстане была бишкекской революции только на Болотной они а в Рязани стояли а стоял сколько-нибудь существенные митинги и так далее городское население от сельского населения и мелкие города от сел, сильно отличаются в смысле поведения и это очень выпукло видно вот те люди о которых говорит Гая вот, социально активный это один социальный слой вот тот мужик который кладет камни на этом вот парке, для того, чтобы там построили киоск, у него не, он не приходит на этот митинг. На этот митинг приходит тот, у кого есть время на нем стоять месяц. Это стандарт. из левой идеологии, они сами еще не понимают, что они левые. Это я такой умный и говорю, да, они са... есть там пару человек, которые начинают это осознавать, но в целом что они не лефтис они не знают но они как будто учебник прочитали действуют вот такая вот вот такая вот ситуация, в которой людям очень нелегко и, и они действительно, тут я просто рукоплексно сказать готов, они действительно вот добываются и вырывают по куску, по куску, по куску какие-то куски Свободы благосостояния так. По поводу первого вопроса э, Рафио Ванусени э, я думаю, что да, он как э, до сих пор, именно вот как менеджер, да, как человек, который строит какие-то институты, он себя не проявил, и мне кажется, его это даже не очень интересует. Но мне кажется сейчас вот возникает вот обычно вот когда возникают такие ситуации площадь она сама может рождать каких-то новых лидеров каких какие-то новые структуры в 2008 году этого не произошло потому что был Леон Терпетросян который своим авторитетом как бы подави там были потенциальные новые лидеры некоторые из них даже вот как никол пашинян например те да, кто следил они проявили себя но в принципе там была фигура леонатер петрусяна который свой... может быть осознанно может быть неосознанно своим авторитетом как бы закрывал дорогу для новых лидеров сейчас Ну, может быть, и в этом плане тоже, но были еще многие люди, которые просто не хотели. Они говорят, что вот его называли дедушкой, говорю, вот пусть дедушка попробует, а потом... Значит, мы Сейчас этого нету, поэтому если эта ситуация будет развиваться, если эти протесты будут расширяться, и особенно если правительство будет какие-то неадекватные меры принимать, до сих пор вроде бы этого не было, до сих пор вроде бы полиция вела себя более или менее прилично, да то есть ничего такого, что можно было сравнить с 2008 году, годом, не было. Но если вот эта динамика будет развиваться, то не исключено, что появятся действительно и новые лидеры, и какие-то новые структуры, и э, в принципе может получиться много интересного. Ну, насчет второго вопроса, мне кажется, уже э, добавить мало что. Могу сказать, что в Армении жить очень хорошо, интересно и приятно. Но мне насчет за... остальных ничего не могу сказать. Ну, если серьезно, то просто скажу, что, конечно, в целом динамика, она такая, если и позитивная, то очень медленно, но есть какие-то сферы, где изменения идут очень быстро. Да? То есть, если взять, скажем, тот же самый интернет, еще пять лет назад большинство Армении не имело представления о том, что это такое. Сейчас интернет это часть уже э, так сказать, повседневной жизни, и это влияет и на политику, и на социальные отношения. Я просто пример приведу. Недавно у меня была протекала какая-то труба, и пришел слесарь, и мы с ним говорили о политике. Что вот там против такого-то олигарха были протесты, он говорит, да, это я на YouTube смотрел все. То есть пять лет надо представить, что следствие что-то смотрел на YouTube, было нельзя. Сейчас уже это нормально. Да? Поэтому изменения какие-то в каких-то, может быть, сферах, особенно тех, где правительство не очень хорошо понимает, что это происходит, что это такое, да, и не пытается регулировать, что происходит. Um, Gaene, um, Гайне, я могу подтвердить то, что было сказано, что в Армении действительно очень интересно жить, пока не надо бороться за те 20 килограмм картошки. Александр Искандариан говорил о порочном круге. Он сказал, что социальная бедность может быть определяющим фактором для уровня демократии в стране. Как вы считаете? Ну, я, естественно, согласна, потому что это проблема. Это очень серьезная проблема, которая много определяет. И именно из-за этой бедности и то вспыхающая, то более-менее или понижающаяся, но никогда не прекращающаяся иммиграция. И это не только отражается на финансовой стороне каждой семьи, которая получает какие-то трансферы из нее, но иммиграция ⁇ это самый большой ресурс во всяком случае, в обществе так думают, для фальсификации, потому что отсутствующие люди, они существуют в списках, и с 2001 по 2011 год у нас было 200 30 тысяч это официальные данные иммигрантов, но при этом количество избирателей увеличилось на 130 тысяч человек. Как это можно объяснить демографически? Никто не знает. Считать, что было столько человек, которые быстренько достигли 18 летия, практически невозможно. Там есть конкретное число, сколько их достигло. Поэтому вот всякие эти манипуляции говорят о том, что это еще и другой дополнительный ресурс, который власть, естественно, манипулирует. И, соответственно, это отражается и не только в том, что людей можно купить. Да, если людей можно купить, естественно, их покупают, и люди покупаются, продаются. Хотя, конечно, на этот раз были акции, когда люди вкладывали эти деньги, которые им предлагали в качестве взятки, в избирательную бюллетень, в конверт. И Тут же на избирательном бюллетене писали, передайте это Сэршу Савкисяну, мой голос не продается. но конечно, надо сказать, что их было не очень много, но тем не менее были. Были люди, которые делали копию с пятитысячника, потому что все-таки деньги было жалко отдавать, потому что они тоже играют роль для очень бедных семей. Но социально-экономическая ситуация выплескивает и делает протестное общество более многообразным, чем ее осознанная, сознательная, скажем так, образованная часть. Это любые попытки реформ, слабые на самом деле реформы, не, не кардинальные, большей частью направленные на то, чтобы, ну, как люди расценивают, я не экономист, не беру судить, но в обществе распространено мнение, что любая реформа направлена на поддержание интересов олигархов и идет за счет среднего и малого бизнеса, хотя, как правило, объявляется обратное. Возможно, для страны в развитии, там, скажем, я не знаю, в сельском хозяйстве, например, это экономически целесообразно, но при этом больше людей социально от этого страдает. И Именно потому что, кстати, слабая легитимная власть в Армении не делается серьезных реформ, потому что любая серьезная реформа предполагает поддержку народа, а уже при слабой власти это тоже ограничено. Но... С другой стороны, любая попытка что-то реформировать, если даже это, скажем, например, убрать уличных торговцев, или каким-то образом привести в налоговое поле свободных водителей такси. Или вот последнее, это просто потрясающе, на мой взгляд, во время предвыборной кампании провести непопулярную реформу налогообложений стоматологов, и как по их утверждению, совершенно не но говорит о том, что насколько власть была совершенно уверена в том, что в общем-то неважно, как к нему относится его электорат, у него нет, ему нет альтернативы, вернее, ей нет альтернативы, и, и все эти люди, они выплескиваются в это протестное движение. Они не гражданские активисты, возможно, но я очень часто, регулярно хожу на митинги. На этих последних митингах, которых проводил Рафи Иванысян, по моей оценке, были люди, которые голосовали за него. За него почти не голосовали или мало голосовали гражданские протестные активисты. Здесь были и физики и стоматологи физики у которых там лаборатории отнимают это и брокеры и люди которых сгоняли со своих там домов север это протестный электорат и, и они пополняют ряды вот этих людей которые да они экономически страдают и адекватно реагируют на мой взгляд Господин Шмидт снова хочет э, задать вопрос. Пожалуйста. У меня есть еще вопрос. А все-таки движение есть. Так, у нас название э, нашего мероприятия. Вы указали на то, что результат выборов э, дает обоснование для очень интересных э, выводов. 37% — это высокая цифра. Для меня было интересно, узнать, ну парламент остается таким же, каким он есть на данный момент и для ближайшие годы. И э, говорят, что Армения будет э, подпишет соглашение о ассоциированном членстве э, до самой того в Вильнюсе соглашение с ЕСЕ, и многие задают себе вопрос, что будет потом. Ведь реформы нужно сделать, и не только, можно не только подписать соглашение, нужно и осуществить его, воплощить его в жизни. И как вы оцениваете шансы на его осуществление? Ведь в парламенте сидят те, которые потом должны преодолеть Последствия. Один пример – это преодоление монополия на импорт. Как можно преодолеть эту проблему? Для этого нужно законодательство и реформа законодательства. И если этого не произойдет, что будет потом? И в какое направление будет двигаться Армения? Я прошу вас ответить на этот вопрос. Опять же, спасибо за вопрос. Вопрос. Правда, важный. А, а, та ситуация, которая есть, а на самом деле, тут очень трудно отвечать, потому что существует вот это слово олигарх, которое употребляется во всех постсоветских прессах, это зонтичный термин для обозначения очень разного типа структур и людей в разных странах. Слава Богу, слава великому Господу Всемогущему, в Армении нет нефти. Это приводит к соответствующей структуре вот этой вот типа монополизации и крупных бизнесменов, которые, которые существуют. Какова система? Пирог маленький, претендующих много, место, где этот пирог делится. Это политика. Для того, чтобы на уровне крупного бизнеса разделять квоты, нужно быть в политике. Поэтому они все в парламенте. Они не тот, чтобы там чтобы законы устанавливать. И это был процесс, кстати. Процесс очень динамичный, безумно интересный. Как вот эта когорта людей, вышедшая из Карабахских окопов, приобретшая определенные куски собственности, начинала понимать, что ей нужен публичный ресурс, и начинала, кроме лимузинов, покупать еще и телеканалы, газеты, а потом создавать политические партии. И бороться друг с другом публичным ресурсом. Плюральность там есть. В этом есть надежда. Ничего подобного нет в России. Например. Да? Сегодня Березовский, завтра позже послезавтра Ходорковский, а после-послезавтра вот эта вот бутылочка будет олигархом. Да? Потому что для того, чтобы им быть, надо дать кусок трубы и все. Тут другая система, другая схема. Существует среда, коррумпированная, внутри которой квотируются доходы, вернее, э, сегменты экономики, и она в ней работает. К чему я все рассказываю так долго, Да не просто потому, что долго говорить, люблю. Если кто-нибудь думает, что президенту это нравится, то он глубоко заблуждается. Когда вот эта вот тусовка диктует, не только экономические, это понятно, но политические и персональные проблемы, говорит, а ты послом вот в ту страну назначаем, пожалуйста, моего соратника или там племянника, потому что у меня там интересы. Вот это центральной власти не нравится, не может нравиться, не потому что она хорошая, не потому что там люди хотят чего-то сделать, а потому что она не может ей нравиться. И бороться с этим чрезвычайно сложно. Потому что речь идет не о борьбе с внешним, а о борьбе с самым самим собой. С внутренней системой отстранения вот слияния бизнеса и политики. Это происходит. Динамика есть. Это происходит подспутно и довольно не выплескивается. Пройдет не пишут в газетах. Республиканская партия это как минимум не одна партия, а две. Там есть вот олигархи, вот те люди, которые создавали республиканскую партию как акционерное общество, и те люди, которые выросли в ней как государственные служащие. И столкновение их уже происходит все время. Это лет на 20. Это я не думаю, что у этого нет обязательно положительного результата. Это можно не смочь. Но то, что при каждом следующем грамме и сантиметре легитимности внутренней. Каждый президент, будь то Рафи, черт, дьявол, неважно кто, что он будет добиваться равного удаления олигархов, это абсолютно логично, и это будет происходить, и, может быть, даже приведет к результату. Um, Спасибо. Мы приближаемся к концу нашего мероприятия, но я хотела бы воспользоваться возможностью тоже создавать очень конкретный вопрос. Вам, господин Искандарян, вы являетесь руководителем института, где вы обучаете молодых журналистов. Гайяне говорила о роли СМИ. Микаэль говорил о слесаре, который по YouTube следит или может следить за политикой. Говорил о тех ресурсах, которые сейчас уже есть для армянской культуры и политики. Как вы Видите вот эти новые СМИ. Есть определенный оптимизм. Этот оптимизм ведь не новый. Он существует не только в Армении, есть и на Южном Кавказе. Такой оптимизм в том числе существовал после арабской весны то есть оптимизм, что возникает новые СМИ, что люди пользуются, активно живут. Но как вы расцениваете роль классических СМИ и новых СМИ для развития политической культуры в Армении? А, ну, видит Бог, у меня никаких а, благостных ожиданий в связи с Арабской Эстонией не было. А, а, что касается СМИ? А, вы знаете, и новых, и старых, но это же все некая фигура умолчания. В Армении, в печатных СМИ, в печатных медиа разброс а, от газеты Чертый Шхарнут, четвертая власть до газеты Айод Армянский мир больше, я не читаю по-немецки, абсолютно уверен, что это и в Германии так, но не читаю по-немецки. Больше, чем в Америке. И за ту, и за другую крайность в Америке взяли бы в тюрьму тут же. Плюральность гигантская, свободы нет, а нет нейтральной прессы. Проблема прессы, главная, на мой взгляд, не в том, что она подвигается давлению, а в том, что она не пресса. Реально, я каждый день читаю порядка 60 средств массовой информации, да, у меня часов 5 каждый день на это уходит, работа такая. Из них примерно 15-16 армянских. Разные газеты сайты там и так далее. Вот прочтя все эти 15-16 газет и сайтов, у меня абсолютно полное представление о том, что в моей стране произошло вчера, появляется. Но, во-первых, нормальный человек, ну, он не сумасшедший же, как я, он не будет читать 15 газет. Во-вторых, у него нет для этого пяти часов. В-третьих, я извиняюсь за эти газеты, платит мой офис. А у него нет тысячи а, пятьсот у него есть сто. Вот одну нейтральную газету он купить не может, ее не существует. Каждая газета, это газета такой партии, партии, официальная или неофициальная. Это все чаще всего спонсируемые партийными или политическими структурами листки. Соответственно, реальность разорванная. Читателя вот этой самой Айот Сашхар, Армянский мир, от читателя газеты Аравод Утро, я, по-моему, по форме черепа могу отличить на улице Еревана. Это люди, которые живут в разных мирах. Тут проблема не в свободе, тут проблема в становлении прессы как институции, в которой журналисты будут создавать это пространство, чтобы человек мог купить одну газету и там что-то прочесть. Это по поводу старой прессы. По поводу новой. Она продуцируется и как грибы отпочковываются все новые. Во-первых, в Армении больше 60 телевидений. Это страниц с тремя миллионами. населения, а Во-вторых, в интернете появляются все новые и новые и, и показывающие и пишущие, да. И типология точно такая же. Это все равно адвокасы. Это не бизнес. Я говорю, да, я извиняюсь, я говорю о политической прессе. Вне политической прессе бизнес есть. Женская про это самое издание какие-то там городских, вот нет нормальных. Ну, в общем, я говорю, желтые издания, да то, что об актерах пишется и так далее. Это существует. А тут Пресса является, как и все вообще, как и бизнес, обслуживающая некие политические интересы, названные или нет. Это может быть прекрасное, хорошее, гениальное, потрясающее гражданское общество. Но это не пресса. Это может быть бандит, это может быть парламентарий, это может быть политическая партия, это может быть бизнесмен и так далее. Вот а задача в том, чтобы сформировался рынок прессы. Какие проблемы, вы меня спросите? А я такой тупой, все время одно и то же говорю. В стране, где 3 миллиона населения, и оно не самое богатое. Сделать прессу бизнесом чрезвычайно сложно. Она не окупается. Вот это проблема новой и старой прессы. Что радостный, что... В, в, в новой прессе хорошо. Вот а то, что там, предположим, был телеканал у нас А1+, который был закрыт в 2002 году, долгое время не открывался, сейчас как-то там открыт на одном из телеканалов. Вот это уже не интересно. Это все равно. Потому что в интернете ты можешь смотреть телевидение, и они по числу кликов больше, чем политические передачи на телевидении, которые идет из ящика. Это меняет и ящик, и телевидение, да? и а, прессу новую. И вот этот процесс а, плюральности различных медиа, он дошел до, до какого-то, иногда до абсурда. А вот процесс слияния и образования общего информационного поля, а, он, боюсь, что еще даже не начинал. Спасибо. Последний вопрос вам двум. Сегодня мы говорили о том, что политические акторы, что политические деятели деидеализированы, не имеют идеологии. ГНР, с другой стороны, описала гражданских активистов и говорила, что большинство этих групп старается тоже ограничиться, разграничиться от политики. Где вы видите ресурсы для того, чтобы разные группы интересов, разные политические партии, которые, ведь по сути, должны стать почвой для развития демократии? Где вы видите ресурсы для таких сил? Где находятся такие ресурсы среди общества? И что это за ресурсы? Ну, На этот вопрос сложно ответить и долго, и коротко. Uh, я думаю, что вот uh, есть такой, как бы, не очень большой какой-то гражданское общество, да, это люди, которые работают в некоммерческих организациях, uh, и они вот по сути, наверное, единственная группа, которая не очень зависит от нашей власти. Потому что люди, которые работают в государственных uh, структурах, они uh, зависят напрямую от власти, люди, которые работают в бизнесе, они тоже зависят, но ну почему? Потому что большинство хозяев этих бизнес-проектов да, это те же самые, либо находятся в одной партии, либо в другой. То есть, и плюс, даже если человек независимый, всегда, если он ведет себя слишком скажем если это маленький или средний бизнес да всегда есть налоговая инспекция которая может к нему прийти поэтому вот неправительственные организации которые работают очень часто на иностранные гранты да, в том числе скажем на гранты фонда беля и других немецких организаций это вот та маленькая группа людей в Армении, которая абсолютно не зависит от власти и могут позволить себе сказать о ней все, что хотят, могут позволить себе прийти на митинг, не думая о том, что завтра их уволят или там будут как-то это ударит по их карману и так далее. Но это, к сожалению, очень маленькая группа и, естественно, правительство не нравится, что есть эта группа, но что она маленькая, но она причиняет много неудобств и поэтому вот до выборов была такая тенденция, что пытались ограничить ввести ограничения на неправительственные организации в Азербайджане. Это было уже давно сделано, да, и в гораздо большей степени. В России периодически усиливаются эти ограничения. И ну, были такие тенденции и в Армении, что был, ну, был такой проект, что ну не буду в общем в детали входить, потому что времени нет. Но, в общем, была такая тенденция. Сейчас, учитывая то, что происходит после выборов, я думаю, у правительства руки не скоро до этого дойдут. И эта вот маленькая, но активная группа сохранится. Но, конечно, этой группы недостаточно для того, чтобы изменить ситуацию в стране в целом. А вот ситуация в стране в целом, мне кажется, действительно изменится, когда две вещи произойдут. Начнет все-таки работать механизм выборов, как механизм формирования власти, да? то есть сейчас у нас власть формируется не через выборы, просто потом выборы э, эту ситуацию, так сказать, закрепляют. Но для того, чтобы это произошло, и вот это то, что, о чем даже Александр говорит периодически, да, должен быть какой-то вот раскол внутри элиты, должна быть какая-то конкуренция, и она уже, как он об этом говорил, она уже есть, и она все больше переходит в политическую сферу, и не исключено, что вот именно те события, которые мы наблюдаем сегодня в Армении, это именно к этому и приведет. Уже в 2008 году был такой раскол, но просто он закончился что тем, что та часть элиты, которая откололась, ее, так сказать, лишили ее да, поэтому опять оппозиция перестала существовать. Хотя несколько лет была мощная оппозиция, она постепенно ослабевала и в конце набрала 7%. Может быть, в этот раз этого не произойдет. Действительно очень сложный вопрос, потому что, с одной стороны, я хочу, во хочу сделать небольшое уточнение, гражданские активисты, не гражданское общество, а именно гражданские активисты, потому что гражданское общество гораздо шире и представлено более широко. Но вот гражданские активисты, они осознают и они говорят прямо о том, что они делают или, скорее, они влияют на политику они не институционализируются в партию, но поскольку и это тоже в духе любого левого движения, которое в принципе против институции, в том числе и институтов партии и достижения управления в форме какой-либо политической партии и так далее. Но с другой стороны, это то, что касается радикально левого крыла, которое, я говорю, это делает осознанно. И они очень часто внутри себя спорят и о том, стоит ли вообще каким-либо образом институционализироваться. Я хочу сказать, что это даже не NGO очень часто. Это представители ngo сообщества, как Микаил говорит. Но это не одно какое-то NGO, и там оно больше представлено в виде отдельных граждан. Кроме того, они совершенно сознательно пытаются влиять на формирование идеологии. Они все свои речи, выступления артикулируют как обращающие гражданину Республики Армения. Они даже стараются обходить так использование этнического термина не к армянам, а именно потому что а, слежу за этими дискуссиями, я вижу, как там происходит вот эта политкорректность. То есть влияние на политику там совершенно осознанное. Другой вопрос, что а, а, есть Умеренное крыло, которое считает, что ситуацию можно выправить, влияя, трансформируя существующие институции. То есть они целенаправленно последовательно следовательно, с обращениями в разные инстанции, вплоть до судов, пытаются выиграть какие-то процессы. И это протестное движение как форма дополнительного прессинга на существующие институции для того, чтобы их заставить каким-то образом заработать. По разным случаям это делается по-разному. Но силы, которая бы это каким-либо образом прямо сейчас сумела бы консолидировать, в готовую организацию я не вижу. Попытки делаются. Вот мы обсуждали а, вчера то, что оппозиционная партия Левона Петрусян, он пытается каким-либо образом реорганизоваться, но здесь ясно, что бы, быстрых сходов не будет. Поэтому мне на самом деле сложно, я лично не вижу, каким же образом это будет организовано в осознанно более-менее такую институциональную борьбу. Спасибо, Гайене. Спасибо, Мика. Спасибо, Александр. Я хотела бы, конечно, продолжить нашу беседу, потому что э, сейчас, конечно, возникли очень интересные новые вопросы, но, к сожалению, всему есть конец. И поэтому разрешите сейчас сказать вам сердечное спасибо. Спасибо за внимание. И до следующей нашей встречи.